Ух ты, и снова я Александр Криволад. Ребята, я не перестаю радоваться этим Жасмином Садовым или Чебушником Венечным. Очень красивый. Сегодня 11 июня 2021 года. Как он красив! Расцвел полным ходом. Чебучник. Чебушник венечный или жасмин садовый. Мы его просто называем жасмин. Ну, высота этого жасмина у нас где-то метр двадцать. До трех метров ему еще далеко. Он растет кустиком. Ну, так он красивее, мне кажется. Есть молодые побеги. Но с молодых побегов мы посадим и выраст, постараемся вырасти дерево. М -м -м. А запах обалденный. Вчера был дождик, той да ночью, наверное, дождик был. И запах идет Вот жасмина садового обалденный. Красавец. Жасмин красавец. И цветет очень-очень пышно, ребятка. Жасмин садовый. Это светолюбивое растение. Выносит даже полутень. Растет быстро и живет до 30 лет. Жасмин, ребятка. Идем ближе, ближе, ближе, ближе, ближе, ближе жасмин красавец да ребят жасмин там на клумбе вербейник желтеньким цветет эремурус цветет но ну, остальные цветочки уже отцвели клумбочка на улице наша. Это клумбочка на улице. Ну все, ребятка, всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр кривола Печенеги. Это ролик мы, я надеюсь, посмотрим где-то зимой. Я постараюсь его выложить только зимой, чтобы вы радовались лету. Здесь Заячья капуста Темного цвета Лилии скоро зацветут Скоро мы Видео сделаем лилии Ладно, ребятка Буду заканчивать Красавец, да? Ну Цветет полно Полный кустик цветет все, ребятка, пока-пока, до скорого. С вами был Александр Кривола, Печенегий. Пока-пока, ребят.